Ладно, я сделаю это сам. Абсолютно весь геймплей, который вы увидите в этом ролике был записан исключительно на Source 2, но в некоторых моментах для сравнения я буду использовать футажи из оригинальной CSGO. Прямо сейчас на своих экранах вы видите наглядную демонстрацию нашего первого геймплейного прототипа, созданного чуть меньше чем за 6 месяцев. В связи с тем, что это всего лишь вертикальный срез, вы будете периодически наблюдать некоторые визуальные или игровые недоработки. В процессе создания этого проекта мы не использовали ни единой строчки кода из оригинальной игры, и все системы и игровые механики были воссозданы с абсолютного нуля. Ультимативной целью было создание open source версии CSGO на новом движке с публикацией всего исходного кода на GitHub, чтобы любые мотоделы могли создавать свои проекты на базе нашего фундамента. Вторичная цель это воссоздание всего вырезанного или отмененного контента для CSGO, в том числе оружий, игровых режимов, карт и прочих интересных штук. Однако некоторое время назад мы столкнулись с проблемой, из-за которой мне было психологически трудновато завершить работу над этим роликом. И эта проблема напрямую связана с юридическим отделом Valve. У микрофона Сноу Максим не забывайте поставить всего один лайк, написать несколько осмысленных комментариев и подписаться на канал. Это сильно помогает продвижению ролика. Поехали! Эта история началась незадолго после релиза Half-Life Alex, когда комьюнити впервые дали пощупать расширенные инструменты разработки Source 2. Ранее они были доступны только в доте и о создании какого-либо FPS проекта не шло и речи. Само собой, сразу после этого я стал одержим идеей портирования CSGO с первого Source на второй. На тот момент я решил ограничиться только ассетами, так как сделать мультиплеерный шутер на базе синглплеерной Half-Life Alex было просто невозможно. У меня это получилось довольно успешно и подробнее об этом я рассказывал в отдельном ролике еще два года назад. Однако спустя некоторое время появилась крайне неожиданная новость. Гарри Ньюман, создатель Гарри мода, получил лицензию и исходный код движка Source 2 с целью разработки духовного наследника мода под названием Sandbox. И в связи с этим я написал в личку Гарри и получил ранний доступ к этому проекту. Моей следующей целью стало повторение всего того, что я делал для Half-Life Алекс, но только для духовного наследника Гарри мод, так как там Точно получится реализовать базовые механики FPS-шутера. Так как программировать я особо не умею, в самом начале для геймплейной базы я использовал open-source адон под названием Simple Weapon Base. Грубо говоря, я в очередной раз портировал Dust 2 на новый движок, натянул ассете CSGO на адон с готовыми механиками оружия и запустил небольшой видосик с демонстрацией концепта: как Counter-Strike мог бы выглядеть на Source 2. Параллельно со мной, другая команда начала разработку схожего проекта под названием Team Fortress Source 2. Увидев мой концепт, один из ключевых программистов TFS2 под ником Moonly связался со мной и написал, слушай, а давай твою шизу превратим в реальность. Так и зародился проект Counter-Strike Source 2 и после небольшого обсуждения мы пришли к выводу, что лучшим вариантом будет объединить фундаменты двух проектов воедино. Использование одной и той же базы кода положительно сказывается на разработке обоих проектов, добавляя какие-то функции и механики для Counter-Strike, ребята без проблем могут переиспользовать это в своем проекте. И наоборот, CS-S2 без проблем может вытягивать необходимые элементы из TF-S2. Благодаря этому в один момент у нас даже появилась идея создания режима в мультивселенной игры Valve где КТшники и Блу-команда из Team Fortress, а сражаются против Тшников и Ред-команды из другой вселенной. Само собой, чтобы это нормально работало, мы даже начали продумывать, как это можно сбалансировать из разряда добавления дополнительного здоровья, брони или особенных предметов игрокам из вселенной Counter-Strike. Просто представьте себе какого-нибудь чувака с Негивом, который находится в состоянии убер в связке с медиком. Пополню аккаунт стима через ggpay и открою три кейса Danger Zone, потратил 10 баксов, а получил меньше одного, но открыв три таких же кейса на GG Drop, я неплохо так окупился. Прямо сейчас там стартовал новогодний вен с новыми зимними кейсами и скинопадов. за каждый пополненный рубль на рубльный баланс вы получаете по одному винтер поинту, и чем больше их накопить, тем круче окажется подарок под елкой. А если хочешь выбить свой подарок самостоятельно, тогда зацени новые коллекции года, 2007 тебе конечно никто не вернет, но вот выбить какую-нибудь неоновую революцию из 2016 года было бы совсем неплохо. Пополни баланс любым удобным способом, вписав промокод гейб11 и получи дополнительно 11% на баланс и бесплатный барабан бонусов. Ссылки и промокод в описании. Следующие 6 месяцев мы воссоздавали все геймплейные элементы и механики CSGO с абсолютного нуля. Но отличие нашего проекта от оригинальной игры заключается в том, что мы делаем все настолько модульным, насколько это возможно, чтобы в любой момент при необходимости можно было отключить, модифицировать или добавить новую систему без какого-либо влияния на все остальные. И давайте быстренько пробежимся по некоторым из них. Разброс оружия это наверное самая комплексная штука которая есть в Counter-Strike. Помимо четкого паттерна используется еще и огромное количество мелких значений, которые влияют на конечную траекторию выстрелов и наносимый урон при попадании. Используя таблицу слот с квадроном мы воссоздали практически все необходимые значения, но на данный момент используем немного упрощенный вариант, который не учитывает некоторые параметры, так как воссоздавать все один в один было бы слишком долго, да не очень то и нужно для создания первого геймплея прототипа для того чтобы сделать все максимально удобно мунли сделал отдельный плагин для редактирования уже существующих или создания новых оружий вместо изменений в обычных текстовых конфигах просто открываем или создаем игровой ассет формата cs там выбираем модель оружия от первого и от третьего лица эффекты от выстрелов звуки названия характеристики и многое другое следующий кастомизируемый элемент это меню закупки. Так как мы с самого начала планировали добавлять новое оружие, было необходимо сильно модифицировать логику интерфейса. Используя адаптивную верстку, мы автоматически просчитываем необходимый градус и добавляем слот для нового оружия. Суммарно каждая группа может содержать в себе до 10 слотов, примерно по 35 градусов на каждый. Так как наш проект не нацелен на киберспортивную аудиторию, мы делаем уклон на казуальный, веселый и интересный геймплей. Это сильно развязывает руки и позволяет постоянно добавлять возможные игровые режимы и новые механики. Просто представьте покупку разного вида ножей или ближнего оружия в начале раунда, к примеру какой-нибудь керамбит, который как и в реальной жизни наносит рваные раны, медленно убивая противника от потери крови. И в теории было бы прикольно периодически устраивать голосование и вносить изменения, предложенные комьюнити. Следующий важный аспект, который мы доработали, это хитбокс игроков. Для тех кто вдруг не знает, на данный момент в CSGO есть довольно серьезная проблема, у разных агентов разные хитбоксы. В некоторых критичных случаях разница в объеме головы может составлять аж 16% мы подобрали усредненные значения и добавили все это в префаб, который используют все модели персонажей. Таким образом, при изменении хитбокса в одном из агентов он автоматически обновится и во всех остальных. Помимо этого, мы используем префабы для всех видов анимации, настроек рига с костями и физических параметров тела. Далее было воссоздание логики анимации игровых персонажей. Дело в том, что в CSGO все события тригерятся напрямую из кода, когда на Source 2 используется Node система под названием анимграф. На данный момент мне потребовалось 10 мелких и 2 глобальные итерации, чтобы подготовить плюс-минус похожую логику для первого геймплейного теста. Для воссоздания всего один в один надо намного больше времени, поэтому в сегодняшнем геймплее вы скорее всего заметите множество недоработок. Например, иногда персонажи вместо ходьбы начинают немного скользить или немного странно двигать ногами. Особенно интересным был процесс добавления гранат, ведь среди комьюнити бытует заблуждение, что траектория раскидок и падения гранат, напрямую связаны с физическим движком, на первом сорсе это хавок, а на втором сорсе рубикон. Многие переживают, что после перехода с одного движка на другой поломаются все существующие тактики, однако спешу вас обрадовать, это совсем не так. Гранаты в CSGO летят и отскакивают по строгой математической формуле, прописанной прямо в коде. Единственная игра на первом сорсе, в которой гранаты летят действительно по физике, это второй Half-Life. В GO уже физика используется только при падении регдолов после смерти игроков, выкидывании оружий, прыжков и падений. Один из самых больших плюсов работы на базе Sandbox заключается в том, что при добавлении любых нововведений в движок мы без проблем можем моментально интегрировать их себе в проект. Добавят поддержку рейтрейсинга, сделаем Counter-Strike с RTX. Выпустят игру для шлемов виртуальной реальности или телефонов, оперативно сделаем VR или мобильную версию. И вот спустя 6 месяцев разработки, 11 августа 2022 года я выкладываю первую геймплейную демонстрацию на своем англоязычном канале. Несмотря на его новизну, видео собирает отличные просмотры, фидбэк гиперположительный, зарубежные новостные сайты повсюду об этом рассказывают. И тут, спустя неделю, мне в Discord приходит сообщение от очень важного человека. Шутки шутками, но буквальная цитата. Привет, у меня плохие новости, Valve срутся кровью из-за твоего видео. И первая мысль, которая пробежала у меня в голове после прочитанного, ну что ж, пакуем чемоданы, нам пиздка. Но в итоге все, конечно, не так плохо, как показалось изначально. Если я все правильно понимаю, какие-то важные дядьки из Valve увидели мое видео, устроили небольшое совещание, в котором участвовали как юристы, так и разработчики CS:GO, и в результате которого они составили небольшое письмо, адресованное мне, содержание которого я само собой показывать не буду. В двух словах я все еще могу записывать и выкладывать видео об этом проекте, и даже несмотря на то, что разработчики запретили нам выпускаться в открытом доступе, используя название контр контрастов. Страйка код все еще уникальный и написан с нуля, так что мы вполне можем его переиспользовать для своих проектов. В теории проблему с Valve можно избежать, если бы Зул разрешил нам использовать их ассеты, материалы и карты из Classic Offensive. Но мне кажется, что он немного меня недолюбливает и совершенно в этом не заинтересован. Да и мне совсем не хочется брать Valve на слабо и портить с ними отношения. Однако возникает вполне резонный вопрос: почему их затриггерил только CSGO? Team Fortress Source 2, который разрабатывается параллельно, вопросов не возникло, несмотря на то, что он имел гораздо большую огласку и некоторые разработчики из Valve даже подписаны на официальный твиттер проекта. Значит дело не просто в том, что им не нравится, когда их ассеты или названия используются без разрешения. И я убежден, что это напрямую связано с официальным портом игры на новый движок и разработчики CSGO просто не хотят, чтобы их наработки могли случайно перепутать с каким-то левым проектом, который сделали два чувака, сидя дома в пропёрженных штанах. И ни в коем случае, даже учитывая все нюансы, нельзя обижаться или обвинять в чем то Valve, я прекрасно понимаю их позицию и не буду пытаться пойти против их решения, даже несмотря на то, что я ни юридически, ни идейно, вроде как ничего не нарушаю, так как проект создается исключительно в познавательных целях и без какой-либо монетизации. Одна из самых важных целей этого ролика заключается в том, чтобы рассказать и наглядно показать, что после перехода игры на Source 2 практически ничего не изменится. Обновление движка делается не для того, чтобы игра лучше выглядела или игралась иначе, оно делается для того, чтобы она лучше работала и для нее было легче разрабатывать новый контент, в том числе и для авторов из комьюнити. Единственное существенное отличие это звук, ведь на втором сорсе используется продвинутый звуковой движок под названием Steam Audio. Простыми словами, он представляет из себя аналог RTX освещения, когда создается какой-то звук, он испускает из себя лучи во всех направлениях, за счет чего просчитывается правильное эхо, отражение от разных материалов и реверберация. Если даже такие ребята, как мы, умудрились реализовать все за 5-6 месяцев, то разработчики из Valve уж точно справятся за 5 лет. Оставьте в комментариях моде лягучки, если досмотрели до этого момента, и обязательно гляньте предыдущее видео, где я рассказываю про тайные изменения в текущем движке CSGO. Увидимся!